Дорогие друзья, прошел еще один год, и в эти минуты все мы вспоминаем о том, что считаем для себя самым главным. Так или иначе, подводим символический итог прожитого. Итоги года подводит и вся страна. В эту новогоднюю ночь я благодарю вас за все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 чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, загадали, задумали. Пусть осуществятся все ваши добрые начинания, планы и замыслы. Пусть в Новом году каждый будет успешным в делах, ведь именно из них складывается наша общая жизнь, складывается судьба страны, Судьба России. Пусть будут здоровы наши родители и дети. Пусть будет мир и достаток в каждом доме. Я поздравляю всех вас с Новым годом. Тех, кто встречает его с семьей и друзьями. И тех, кто в новогоднюю ночь находится вдали от родного дома. Мы на пороге третьего года, третьего тысячелетия. И Россия, страна с тысячелетней историей, достойно встречает свое будущее. У нас есть старая добрая традиция. В новогодний праздник дарить друг другу подарки. Давайте сегодня подарим нашим близким самое ценное, самое дорогое, Тепло, внимание и любовь. С Новым годом вас, дорогие друзья! С новым счастьем!